Всем доброго времени суток! В своей критике над всякими мамкиными атеистами, фемками или баками я, видимо, настолько уже перегнул палку, что в комментариях меня называют консервахой. Ты ебанулся? Пора залезть на противоположную сторону баррикад и проверить на прочность жопки мамкиных защитников белой цивилизации из Барнаула. Материал для ролика я взял с паблика «Антимиф. Наука и политика». Официальный паблик Левис выпустил пост к 14 февраля. Возможно, заранее так было задумано, но пост оказался провокационный и вызвал тотальный ботхёрд в комментариях. Читаем. Кто купил Левис, спонсировал терроризм против белых. Раньше левайсы были качественнее и без пропаганды левого дерьма. Левис, это вам дизлайк за левачество. Да, у консервах подгорело знатно. У кого-то настолько, что он кинул жалобу. Аж с восьми аккаунтов! При покупке в Левис автоматически поддерживаешь геноцид белого народа. Постинг картинки ВК. Оказывается, у нас это теперь геноцид называется. Некоторые комментаторы тут же ставят на место разбушевавшегося провока. Ущербный, найди в интернете определение слова геноцид и хорошенько изучи его. Мерзость. Межрасовая мерзость, когда через безобидную публикацию толкают свои левые идеи. И вряд ли теперь куплю продукцию Левис. Отличная антиреклама. Владимир, любовь шире всех предрассудков. Левис, так а где тут любовь? Это леволиберальная пропаганда, и ты об этом знаешь. За это и зарплату получаешь. Я просто ору. Вы всерьез считаете, что какая-то картинка буквально способна заставить вас любить кого-то? Может быть, вы еще, посмотрев на целующихся парней, захотите стать геями? Влюбленным вообще похуй на какие-то картинки. Никакая пропаганда не способна повлиять на романтические чувства людей. Увольте СММщика! Он оскорбляет мои чувства и чувства миллионов жителей РФ такими картинками. Героические жители Барнаула героически стоят на защите белой цивилизации. Эмигранты, ЛГБТ, чернокожие... Фемки, леваки и либерасты – самые главные проблемы у этого прекрасного светлого консервативного сибирского города. Александр, сожалеем, что ваши чувства так легко оскорбить. Да консерваки похуже фемок оскорбляются и угнетаются от всяких картинок в интернете. Картинка для троллинга лево-либералов. Женатые родители, мясо, белый ребенок, не трансгендер, свидание с человеком своей расы лево-либералы Левис. Выложили рекламу с межрасовой парой. Консервахи. Возьмем пост типичного консервачьего паблика, рассказывающей о шведской школьнице. Изабелле Нильсон Ярванди, которая дает интервью о проблемах, вызванных массовой эмиграцией в Швеции. Ну как шведкой? Шведка она только наполовину. И как вы думаете, типичные подписчики этого паблика поддержали девушку? Стали приводить ее в пример того, что правых могут поддерживать абсолютно разные люди? Нет, они просто стали ее оскорблять. Ясно, дочь чернильницы лицо движа. Как фемпевичка, но так хотя бы всячески отмазывается. Ярванди фамилия очень шведская. Чернильница обычная. Ярванди, белая валькирия шведского национализма. Ха-ха-ха, это так нелепо. Белая валькирия, отец-мигрант, мать-чернильница. Чего же вы против мигрантов в таком случае? Я же не могу поменять кровь, да и не хочу. Важно, что я тружусь на благо своей земли, пропитанной кровью моих предков. Но половина этой крови пропитала песок где-то под Тегераном. Ждем следующую шведскую правую партию из полуиндусов и полукитайцев. В Нью-Йорке строят первый черный небоскреб. Очень красиво выглядит, парень молодец. Ну и конечно же, сейчас придут тупые борцы за белую расу, которые начнут оскорблять человека. Алексей, не прошло и нескольких минут, а Куколт уже начал плакаться про белых угнетателей. Куколт, Куколт, Куколт, Куколт. Ха-ха-ха, я новое слово выучил. Куколт, Куколт, Куколт, Куколт. Даже в распространении коронавируса по России праваки считают виновными, ну конечно же, мигрантов. Благодаря многонационалу из Ирана коронавирус добрался до республики Коми. Школы переведены на домашнее обучение, в вузах свободное посещение. Хотя по факту гораздо большая вероятность занесения в РФ коронавируса теми русскими, кто работал и отдыхал в начале года за границей. Разумеется, в каждом паблике всегда найдется один-два разумных человека, готовых поставить неадекватную администрацию на место. Оп, а зачем врать? Ни у одного из госпитализированных иранцев и индусов коронку не нашли, зато слухов распустили кучу. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать, что иностранные студенты из Сирии, Ирана и так далее дома в последний раз были ни неделю и не месяц назад, и привести следовательно, ничего не могли. Ответ не заставил себя ждать. И это просто пиздец. Нет, не так сказал. Это просто пиздец. Максим, даже если это и не из-за иранца, то любые антимигрантские настроения – это хорошо. Нам выгодно, чтобы было все из-за них, и любые сомнения нужно трактовать в пользу их выдворения из нашей страны. дрочеру с арафаткой на аватарке этого не понять. Честно говоря, я даже не знаю, чем это можно прокомментировать лучше, чем вот таким вот жестом. Админ типичного многонационала признает, что врет. Абсолютно в наглую. На месте подписчиков этого паблика я бы сразу же отписался, зная, что в нем на меня буквально выливают помои из лжи и лицемерия. А они ставят лайки под этим ответом. Друзья, не атеистами едиными должна ограничиваться моя критика пабликов ВК. Скажите, зашел ли вам такой выпуск? Стоит ли продолжать делать разоблачение тупых консервах и провоков? Жду ваше мнение в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Впереди вас ждет много годноты. Всем спасибо, до встречи, пока-пока.